Здравствуйте, Евгений. Здравствуйте. Вы живой? Вы живой? Не знаете? Вы человек? А живой? То есть вы из живых человеков? Всем привет. Был на открытии дома Дружбы народов. Вот напротив церкви на Меликораму. Заснял там небольшое видео. Еще встретил неупокоева. Прям задал ему вопрос. Я говорю: вы живой? Вы человек? То есть, вас можно назвать живым человеком? Ну, а дальше видео посмотрите. которому якобы спину поломали. Точно, не упокоит. Не упокоит, Нет. тоже не разговаривает. Не зря ты его пустила. Он опять все перевернет наизнанку. Тут ты не знаешь искусства журналистики. Да? Много шума на этой неделе наделала истории с избиением журналистов в Сургуте. Местер-репортер попал в больницу после того, как побывал на одной из городских штрафстоянок. Эти кадры сняты на одной из штрафстоянок Сургута. Несколько крепких мужчин избивают человека в светлой куртке. На первый взгляд кажется, что это грабитель или мошенник. На самом деле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 Вы тоже журналист? Снимать нас на, камеру. на первый взгляд кажется, что это грабитель или мошенник. Мы не разрешаем вам снимать нас. А вот же такие журналисты. Нет, мы это мы не решаем, наши. Вы своих снимаете? Не интересно, на что сделает здесь 20 человек 20 с камчатки? С камчатки что здесь делать а В чем тут Камчатка? Я, я... Я... Нет, я, здесь, в я здесь я здесь в... не 25 микроволнения живу. Интересно. А что такого интересно? Что вы смешаете? А? Почему? Не хочу отходить. Понимаю, что если камеры выключу, я отбить начну. Я работаю по, согласно закону 8, имею полное право. Я не хочу. Это, это личное мое Мы право. находимся в общественном, это, в общественном месте на улице. Да, в общественном месте запрещаем. Вы не, не дома, снимать. я ничего причастного не снимаю. Не надо разговаривать с ними. А мы рады, то, что пресса приходит, освещает наше мероприятие, потому что, ну как, независимая пресса блогера. Потому что, как вы видите, а наши главные СМИ, там СИН, СТВ, там, ну на такие митинги не ходят. А вы их приглашали? Конечно. О -о -о. Ну вот где наш любимый Неупокоев с якобы сломанной спиной? <смех> потом кричит, выключай камеры своему, своему, я так понял, сотруднику. Я ну, понимаю, что если камеры выключить, отбить начну. А будьте добры, представьте, пожалуйста, вы журналист какой компании? Вообще не реагирует никакой реакции, потом... Я журналистский компаньон. СТВ, Евгений Неупокоев. О, вас не узнать. Как О. ваша рука зажила? Да. Все нормально? Да, спина тоже позвоночник зажил. Когда мне его сломали? Журналиста Евгения Неупокоева в Сургуте знают многие. Корреспондент занимается расследованиями, освещает криминальные темы. Ну, ну и что? Вы как раз сетовали за тех, кто мне его сломал. Да, да так и я не в курсе, не что ходили. там произошло. Я видел только, что у вас гипс ладно, на руке был. Ладно, мы покажем. Что? вообще не реагирует никакой реакции потом а вы можно вопрос вы меня в прошлый раз спрашивали что у меня счета это на зарубежных счетах много денег М -м -м. мне сказали что у вас имеют счета заграничный банк это правда да ладно откуда это не интересно тихо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 Я не знаю, я, я вам не знаю. Нам сказал, есть информация, я вам... Ну, купил. насколько мне известно, у меня нет счетов за, на зарубежные банды. Я а хотелось бы узнать, я вот, например, работаю с журналистом, получаю mm. деньги. Хотелось бы узнать, вы на, на свою деятельность откуда деньги. М? Вы на свою деятельность а деньги? Тружусь, я программист, фрилансер. Вам хватает, да? Mm? да <звы> нет, нет. <звы> ну, еле-еле хватает. Ну, других доходов нету, да, с вашей даже правозащитной деятельностью? <заказов> я про, за правозащитную деятельность ни разу <заказов> не с кого ни на одной копейки не ляг. Просто чего добиться-то? вы хотите какую-то правду добиться, но ну, вроде вся страна так же, я А просто... вас это устраивает? Да меня устраивает. Меня. Устраивает? Конечно. Я получаю деньги, я работаю. <заказов> Все нормально? Да, спина тоже позвоночник забил. Когда мне его сломали. Да меня устраивает. Меня. Устраивает? Конечно.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 Вас можно узнать. Как спина? В порядке? Спасибо, заряд. А. -а. Народ знает. Вы прекрасно. Зачем сами а? Мы как... вас не знаем. Вы мужчина, мужчина как... вы зачем Мне подошли? Мне интересно, вы на каком основании работаете? Согласно закону о СМИ? Вы можете обратиться в редакцию, вам официальную информацию дадут. То есть вы не можете пояснить. Дайте нам пообщаться, пожалуйста. Какой-то журналист, матерными словами, и все. Вы, я подошел, вы молчали. Отойдите, пожалуйста, немного, вы не соблюдаете режим. А вы все соблюдаете, да? да? Вы все соблюдаете? Маска. А против солнца не будет бликовать? Для этого был случай университетный секрет, чтобы не двигавал. Что, фильтр тут? Это а? этого университет у нас мучает. Николай. Не, ну у вас не то, что университет, у вас этот э, техника по современне. А Меня-то вон мыльница, Я телефон не телефон Ну, телефон-то у вас. Нет, телефон у телефон Да? Ну, не знаю, у меня вот проблемы возникают. Приходится обрабатывать специально. Я вам подсказал, Я бы вам подсказал, как правильно снять. Но вы же про опять про нас будете горости говорить. Я про вас? Когда я про вас гадости говорю? Вы что? А вы кто? Вы тоже с Рубодным фонтан? Да. Один в Я не на работе. А. Я это скупал. Все. Я же вас снимал, помните, что. Ли? Просто то... после суда. А, вы оператор были на... был, после суда, был, после я суда. Был, да? Я да, был да. очень деликатно снимал да. ничего не выражался. Я вот у Евгения сейчас спросил, говорю, ну что, нашли а. чита на зарубежных счетах. Мы же ищи. Ну, ну понятно, я оператор, ну, вопрос. Я ну вопрос-то вопрос-то задаете. Сегодня я собачек снимаю. Завтра я буду снимать охрана, а... а после танцев. А, -а, -а что я про вас плохое рассказал? Рассказал про всех работников, а которые говорят, что вы все продажем. Я? Я вот не продажный. Я такое говорю? Да, на есть, есть. Да. А да. где? Когда? На ютубе вашем канале. Я, я сказал, что вы продажный? Да. В каком виде? Вот этот допрос через СМИ? который. Да. А где, на какой минуте? Можете, как Сейчас, вы... Я знаю, у вас полуторачасовое видео Вы знаете, я это видео, когда монтировал, и, и после монтажа, я его раскоп просмотрел. Я не помню там какие слова. А? Может быть, недословно. Не... Не... А, может быть, недословно. Подождите, не, подождите, подожди, не, подождите. То есть, а? я я не продажи. Это сказали? Я не знаю. Я не знаю. Это ваше утверждение? Ваше это утверждение, я что я то говорил. Это моё мнение. А, из-за Ну, конечно. <существует> да, неправильно поняли сами тебя, да, когда смотрели <существует> свои мысли? Нет? Слух неправильно донес. Я мне. смотрел ваше суде. Ну, ну я же там такого не говорил. <существует> Нет. Ну, скажите, -ка, на какой минуте? Давайте еще сейчас, давайте сейчас а, посмотрим. Ну, а, вот, видео. ну, вот, видите. Когда до правды докапываемся, правда никому не нужна. Правильно? Время 18.26, полиции нету до сих пор. О, Евгений решил одеть удостоверение журналиста. Ребята, ну вы же нарушаете закон, блин, я журналист так и так.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 Неупокоев – это тот журналист, который написал, что Антон Булгаков является лидером секты. Вот недавно новость была. И секту назвал «живые человеки» в кавычках. Объединение опытом и общение, оно больше даст возможность узнать друг друга И этим самым позволит набраться силы Где-то какие-то, может быть, задачи могут стать уже не задачами, а вопросами, которые мы решим вместе Как вы на данный момент оцениваете дружбу народов в нашем городе? Судить из того, что мы делаем, я скажу, что есть куда еще расти Но вот это хороший шаг для того, чтобы мы пошли вместе дальше там, От фестиваля и к совместной работе, и к нашему общему светлому, хорошему Спасибо. Можно еще один вопрос? <как> <как> Здравствуйте, Евгений. Здравствуйте. Вы живой? Вы живой? Не знаете? Привет. Благодарствую. Как я тебя А Давай еще один. я уже? Еще один. Евгений, вы человек? Ну, В а живой? Ну, если я с вами разговаривал, скорее всего. <laughs> То есть вы из живых человеков? Нет, я, я в принципе человек. Ну, вы писали, что я якобы лидер секты живых человек. Давайте, пожалуйста... Давайте по здесь разбираться в этом вопросе. Хорошо, с отдельно поговорим. В суде увидимся. Благодарствую. Пожалуйста. Кстати, сама Марина в телефонном разговоре, который будет предоставлен позже, сама себя назвала живым человеком. Ну, человек живой, вот у вас вконтакте даже. Ну, вы живой человек? А? Вы человек? Вы живая? Э -э да. Ну, вот и я такой же. Слушаем дальше. Евгений Непокоев, бывший журналист с Гутинформ ТВ. Устроил мне допрос, и сейчас вот статья недавно вышла, он уборат, ушел перешел. А, назвал Антон Николаевича Булгакова с, с, с, лидером секты «Живые человеки». Я поэтому его спрашивал, он живой вообще, нет? Человек он нет? Он не смог определиться? Вот такая статья вышла на ура.ру, причем еще 5 сентября 2022 года, то есть это больше чем 2,5 месяца назад. Кстати, эта статья вышла ровно через 3 дня после нашего визита к Ермолаеву. То есть я предполагаю, что это следственный комитет, а точнее предполагаю, что именно Ермолаев, начальник следственного комитета, вот, вот он тут указан. Именно он, я предполагаю, что он заказал именно эту статью. Потому что эту статью я не видел два с половиной месяца. То есть, я предполагаю, что они эту статью втихаря выпустили, не в ленту новостей никуда не разместили, а чисто это вот разместили, чтобы потом кому-то там показывать, что типа, смотрите, там какой-то лидер секты какой-то. То есть, пытались оправдать именно действия начальника Следственного комитета, его... При... его как скажем, действия, которые имеют признаки многочисленных преступлений. Обнаружил я только недавно, где-то неделю назад, и сразу подал досудебное требование в сторону главного редактора ура.ру и в сторону Евгения Неупокоева. Ответа до сих пор не последовало. Готовлю иск. Ну, давайте почитаем эту статью. Лидер движения ИСХМАО жалуется генпрокурору, рф на начальника из СК, ух какой негодяй прям вообще вот такой прям творит прям ну точно сектант лидеры секты живых человеков Ага, то есть если все кто назвал себя живым человеком это значит сект сектант Ну такой вывод делает евгений неупокоев из сургута жалуется генпрокурор рф на начальника следственного отдела города угу. Так, ру руководитель движения «Живых человеков» Антон Булгаков из, из Сургута, э, который позиционирует себя как журналист, в смысле позиционирует. Есть удостоверение журналиста, есть э, э, статус, есть должность, заместитель главного редактора, информационного агентства Камчатский регион. В городе Сургут открыт корреспондентский пункт, все документы есть, все органы уведомлены в том числе Следственный комитет и Генеральная прокуратура. А вот сайт Роскомнадзора, официальный сайт rkn.gov.ru. Смотрим, Камчатский регион, есть ли такое СМИ, зарегистрировано ли оно, действующее ли. И смотрим, Камчатский регион, номер свидетельства, действующее они это тоже в курсе, уже три года назад они все проверили и все прекрасно знают. Но им проще честного журналиста выставить сектантом, чем признать тот факт, что Ермолаев применяет физическую силу к журналистам и воспрепятствует законной деятельности журналиста с превышением должностных полномочий при исполнении должностных обязанностей. Написал заявление генпрокурору РФ, в котором обвинил начальника следственного дела в Сургуте Владимира Ермолаева в превышении должностных полномочий. Ну, если посмотрите видео, вот, вот он, недоверие или утрата чести, вы убедитесь, что он на самом деле превысил должностные полномочия. Меня вытолкали за, за руку. Минут, не трогайте меня, припаду. пожалуйста. Я сейчас Руками припаду. меня не трогайте, пожалуйста. Хорошо, конечно. И воспрепятствование законной деятельности журналиста с применением насилия. Ну да, у меня за локоть выталкивал. Я при этом был при исполнении должностных обязанностей в должности заместителя главного редактора. У меня было удостоверение на груди висело. Он, он об этом знал, я представился до этого. Все по закону. О заявлении Булгак сообщил в своем телеграм-канале, о каком не написано. Ну, то есть не хотят, чтобы народ города Сургут знал о независимом честном канале Сургутнадзор. Дальше он цитирует. «Находясь в следственном отделе Сургута, Ермолай Владимир Петрович сначала схватил, а после толкал меня в руку, пытаясь вытолкнуть из своего кабинета». Совершенно верно. На видео это зафиксировано. В это время на мне было удостоверение журналиста. Тоже видео есть. Считаю, что Владимир Ярмолаев своими действиями превысил свои должностные полномочия и воспрепятствовал работе журналиста, применив к нему насилие. Пишет Булгак. Такое сообщение о совершенном преступлении было подано Генпрокурору и Следственный комитет. Но ну, они, естественно, ничего не усмотрели, вот они смотрят и ничего не видят. Ну, у нас есть 10. Как минимум 10 очевидцев, есть видео, все доказательства есть. Как сообщил источник в силовом ведомстве, инцидент произошел во время личного приема граждан руководителям следственного отдела Сургута. Булгаков и соратники, около 10 человек, зашли в кабинет Владимира Ермолаева и требовали принять их всех вместе. Их попросили выйти и записаться на прием, как положено. Ну, записались, а он взял и не принял никого. А зачем записывались? То есть, ну, просто манипуляции. В прокуратуре ХМАО журналисту Ура.ру подтвердили, что к ним уже поступило заявление от Булгакова, жалоба зарегистрирована, по данному факту будет проведена проверка. Все в общем порядке. В каком порядке? Уголовно-процессуального кодекса или, как обычно у вас, ФЗ-59, все сообщения о совершенном преступлении вы переводите, не регистрируете, уклоняетесь от учета и переводите в статус обычных обращений. Не уточняется? Рассказали в ведомстве в Следственному управлению СК Пахмау сообщили, что все обвинения Булгакова беспочвенные. Так правильно, они ничего не изучали. Они даже видим. Они не смотрят, просто видят это фамилия Булгаков. И все. значит, все, все беспочвенно. Физического иного давления на него не оказывалось. Как не оказывалось? А в руку кто пихал? Движение живых человеков. Прославилась скандалами в банках и силовых ведомствах, выкладывая записи конфликтов в соцсетях. Свои действия активисты объясняют религиозными мотивами. А, а какой религии-то? Че, не уточнили-то? Какая религия-то? Ну, секту живых человеков вы придумали, а религию чего новую не придумали? В их заявлениях и поведениях можно найти признаки секты. Так признаки и или все-таки сектант? Вот он утверждает, что именно руководитель движения, Лидер секты живых человеков. Вот конкретно написано. Лидер секты. Знаешь, есть такая секта. Ну, по фантазии Евгения Неупокоева. Самого же Булгака в осенью 2018 года арестовали и отправили в ФНД на принудительное лечение. Оттуда он вышел по решению окружного суда. Ну. А что вы не пишете, что незаконно помещен, раз вышел по решению окружного суда. Кому интересно, посмотрите, мы создали прецедент, потому что впервые в истории России, по словам адвоката, предоставленного полномочия по правам человека, Стребковой, впервые в России было отменено принудительное лечение, бессрочное причем. Хотя меня не лечили, не кололи, не пичкали, не удерживали незаконно. И по решению окружного суда отпустили, хотя они утверждали, что мы вас выписываем. Я говорю, нет. Не выписывайте, потому что вы <смех> никого не лечили, вы незаконно удерживали. Вот, такой, вот такую статью написал Евгений Неупокоев. А раньше, если раньше все СМИ они писали, что есть якобы признаки вот признаки секты, похоже, схоже, еще что-то как-то, они осторожничали, то тут конкретно написано «лидер секты, живых человеков». Ну все, сейчас будем иск выдавать. Я не упокою, сказал, увидимся в суде, заодно все СМИ пригласим, будем разбираться. Входит ли он в эту секту, является ли он живым, является ли он человеком. Если он это подтвердит, он сам себя в сектанты запишет. Ну что, я решил проверить, может действительно там есть какая-то секта живых человек. Зашел на сайт Национальный антитеррористический комитет, и тут есть террористические экстремистские организации и материалы. Ну здесь вот я это, не, не нашел. Ни живых, ни человеков. Вообще это корня жив нету. Слово чел. Челябинская область. Ну, то есть человеков тут тоже нету. Попробовал найти списки сект через Google. Ну, такого списка нет по России. Ну, вот, вот эти вот все сайты простудировал. Тоже нету такой секты. То есть официально такой секты нету. Получается, это фантазия. Евгения не Почему главный редактор это пропустил, мне неизвестно. Куда смотрела? Кстати, Козлова Диана. Козлова ну, ей тоже бы досудивное претензия отправлена. В общем, увидимся в суде работник, которому указывают, как действовать, как дышать и что писать, администрация города, потому что есть хозяину города, есть этот журналист, скажет, что зеленое это зеленое, администрация города скажет, что зеленое это фиолетовое, он скажет, что зеленое это фиолетовое, потому что если он скажет, что зеленое это зеленое, он никогда даже дворником в этом городе не устроится. Но это не надо быть очень сильно умным, чтобы это понять. Все это знают. Да. да. Какие еще вопросы? Да вообще Привезли ребеночка чистого с руддома, установили регулярную систему, потом мы его брали, ребенок плыл, а плыл, чтобы вы понимали, гнойный был, нагноения были, но они ломались в голове у ребенка, они обламывались концы, потому что они не принадлежат для перестерилизации. Это я... дело чести. Это... Следственному комитету это... города Сургута недоверие. С вами открыть всегда, Подрегулируем сразу. Ну, мы... Поднимите, пожалуйста, Весь. правую руку, я поднимаю. Кто считает, что это позор? это бесчестие вот бесчестие точно полностью себя бесчестил кто меня поддерживает прошу поднять правую руку будете пожалуйста сесть кабинет я вас не звал приглашу. ну как бы сопротивляется принимать но бегает по кабинетам ту и ту меня вытолкали за, за руку Минут, не трогайте меня пожалуйста. я сейчас руками меня не трогайте пожалуйста хорошо Конечно. Он без формы на рабочем месте. Я не провожу прием. Вы Я отказываете думаю, в коллективный Вам никто не отказывает. Нашел в кабинет закрылся. и закрылся. Чего-то опасаются. Значит, есть что скрывать. Может, человек без формы стесняется? Чего вы? Наживаемый абонент не отвечает. Ну, без беспредел. Я как адвокат все свои права знаю, а вы свои обязанности, похоже, не знаете. Подождите, Олеся, ну зачем вы? Ну, ну в чем вы? Ну а там Ну вот именно, а зачем? Водите за нас уже второй год Ну давайте, в чем мы вас водим? Да давайте Там были пострадавшие маленькие дети До 6 лет Дети гнили Дети нагнивали, загнивали Это про погибших сейчас или те, которые живы остались? А чем тогда сейчас они сверли? Использовались дрели, дрелика, шуруповерт С этой дрели сыпалось вот такими комками Ржавчина на рану пациентов У нас рвота начиналась Не, ну тут... Нет, это все пропитывалось формалином, это яд. Одни отписки, отказ, отказ, отказ, отказ. А коррупция растет, но, но. но. я могу сейчас ознакомиться с материалами? Нет. Почему? Бежать-то некуда, решетки на Зачем вы берете мои бумаги? Я вам не разрешала брать мои бумаги. Поощряет, да? Никто не поощряет, не Я хочу в минутку поговорить с Михаилом Викторовичем. Что прием окончен? Что-то он сейчас выйдет? Да тебе... он не выйдет, он закрылся. Я в домике, да? Все. Да, я в домике. да? нам в домике. Да. Но да. ну, это позор, я считаю. Нет. У тебя есть доверие термаловое? Нет. Народ поддерживает? Да, конечно. Система доверительного управления не работает. А, дети были однозначно. Вы точно знаете, что они умирали? Я говорю, а может быть не за вас провести расследование? Вы там друг друга вот знаете, что вы там так и. Потом выяснилось, да, что она независимо от того, что там это, она у нее там ну определяет, как он там. Хорошо. Ну, ну, чуть-чуть, ну если мы вы вынесли решение, ну, значит. Все, давайте, до свидания. Все это знают. Да. да. Какие еще вопросы? Да, что-то.